Вот помните, Адоевский, по-моему, писал ссылку, а, ответ ответ Пушкин из ссылки, да, и там была фраза «Из сгорится возгорится пламя». Вот сетевик, он такой человек, он должен зажечь человека вот этой идеей МЛМ, и тогда тот партнер начнет что-то сам делать. Вот, мы рассмотрим вариант, когда человек все-таки что-то хочет делать, но все равно нужно как-то его немножко направить. Здесь, я считаю, очень уместно вот такое, сейчас я вам прослушать, дам небольшой отрывок, Буквально там полминуты. Был такой психолог Эмерсон. Наверное, вы слышали, да? Вот послушайте, что он говорит. Сейчас. Так, где тут кнопочка-то, господи. Вот опять что-то не так. Ральф Олда Эмерсон. Мне очень громко слышно. Так. Ключ каждому человеку его мысли. Каким бы сильным и независимым он ни казался, человек подчиняется своим мыслям. Изменить человека значит поразить его новые идеи, которые завоюют его сознание. Ральф Олда Эмерсон. Еще раз буду по прочитать. Блючь <свят> <свят> каждому человеку его мысли. Каким бы сильным и независимым он ни казался, человек подчиняется своим мыслям. Изменить человека значит поразить его новые идеи, которая завоюет его сознание. Рольф Болда Эммерсон. Вот, ну я больше не буду повторять. То есть вот в чем идея. И вот если нам удастся поразить человека какой-то мыслью, вот тогда он, может быть, начнет меняться. Поразить мыслью в нашем случае можно, мне так кажется, только тем, э что мы сможем правильно показать ему возможности заработка. Ну, вот, маркетинг -план. План. Возьмем маркетинг-план любой компании, которая существует в природе вообще.